Абсолютно неважно, в каком регионе вы проживаете. Вы можете отслеживать любые объекты с любого региона в печатной версии газеты «Коммерсант» либо на сайте в разделе «Объявления о несостоятельности». Там вы сможете найти нужные объекты по должнику или наименованию. Далее в объявлении вы увидите площадку, где эти торги пройдут.